Что, народ, всем привет! Приветствую вас Продолжение в продолжении по хайф-лайфу. Вяле. Вот. Здесь соскучились. Давай. Полезли во Тяни нас наверх. Вот. Я не знаю, я поиграл что тут немного. Не знаю, пока не попытался. Вот, надеюсь, стало лучше. И звук, короче. Что тоже надеюсь получше будет. Улучшаем качество контента, так-никак. Вещь хорошая. здорово, камера. Что-то у меня есть ощущение, что мы уже почти прошли этот хайф-лайф. Не факт, конечно. Я его проходил уже очень-очень-очень-очень-очень давно. Может, даже практически тогда, когда он выходил только. Бать, смотри, какая хозябура ползет. Больные ажапки. Интересно, хайф-лайф на третьем, если он выйдет, видимо, козябра будут. И больно там у вас. конечно, ну богат, и там смотрите, о, -о, о, ну слушайте, мне казалось, он поменьше, что-то они там намудрили походу с его размерами. служба отдай отдай моя пушка, я заберу его не сопротивляйся бесполезно ты ничего не сделаешь пока не окажешься где он хочет угу. простите гордон Так а как я тут лечу? метеорологический разум. Миры, растянутые на мембранах, где измерения пересекаются. Это невозможно описать. Но что я видел, блин, тоже языком. не выразишь словами Геноцид, неописуемое зло. Боже ты мой. Знаком? Так, так, это же Гордон Фримен. Это я. Что это это? Моя положи сюда хм. весьма признателен вам доктор сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга а теперь изволили явиться сами если бы только довелось знать что вы сами заглянете в мой офис я бы вовсе не стал утруждать себя поисками контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки алья... Доктор Брин, Уоллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Не в наших силах лишь одно – убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их? Ради чего? Илай, если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, О. ради одного из них? Алекс, милая. Папа. Гордон? Привет. Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее! Тебе решать, мой любезный друг, позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней! Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин. В худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее. Но, оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно! Согласен. Это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной Нет, пешкой в руках слушайте, хозяин. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джудит. Что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Uh -huh. Да. Охрана, сюда! Ну, уже поздно. Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Моссман, пожалуйста. Он. Твое время вышло. Нет. Нет. Быстрее! Так высвободи меня! Папа, держись! Дура! Осторожно, он нет. хочет! Нет! походу в окно выбросило, не? Папа. Схватил мою гайкушку. О нет, не волнуйся обо мне, Нет времени, Алекс. Он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Мосман, Джудит. Присмотри за отцом. Не волнуйся. Папа, я не прощаюсь. Ни за что. Давай, Гордон. Пошли. Молодец. Сейчас я этим глобусом. Гордон, мы друг друга мало знаем, но тебя... ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж. А я весь мир Спасибо, что должен был. Домой. А, глобус поддерживает. Эй, послушай. Вот он. Мне он. Так, а что с управлением? Вот черт. Здорово. Чёрт, только не это! Эй, смотри, что он там оставил. Чё, мы векушку оставил? Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? Может, мне и шкакал. О, Господи, это реактор темного синтеза. Он питает устройство квантовой телепортации Другой возможности не будет Мы должны остановить доктора Брина Сейчас остановим Я не могу Это его выключить Похоже он передал управление на ту сторону Тебе нет? придется проникнуть внутрь И сделать все что можно Есть. Быстрее в лифт Я тебя впущу не забудь зарядить костюм. Так уже заряжен. Все, давай, мать. Волшебный глобус. Но будь осторожен. Чего Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за О нет, комбайны. Откуда они взялись? Фиг не знает. Э, вы откуда взялись? Байны. Ай-яй-яй. И мне кажется, что гулять пулять, да? Уяк. Я долг, бегу, беду, давайте становитесь Признаться не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих Не слушай его, Гордон. О нет, блин, начал подниматься. За день... Быстрее, Гордон, пока он не сбежал. Дай туда сейчас понять, куда хотя бы. Это на эту херню повернуть себе какую. А, вот на эту, я понял. Так, ты ж тут внезапно не исчезнешь. Оп. Давай, погнали. И чё, куда? Давай, по Это ненадолго, я полагаю. Ваше безграничное упорство достойно лучшей целей. Так, ну поднимусь туда и чё? И сюда, доверка, да, дальше? Да не стоять. Чё, куда? Погнал? Надеюсь, вы со всеми попрощались. Так и хорошо. Все. Нет! Я вам! Да! Получилось! Мы их победили. Давай, Гордон, мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть. Не, уже нету. Время, доктор Фриман? Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная. Не поспоришь. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, опять... Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приммон. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Что? <связываю> я не вправе сейчас говорить это. Между тем... И здесь я исчезаю. Давай между тем и этим... Пацаны, вы прошли да, Народ, ну, вот, короче, дальше этот приездок э, не получилось мне записать, потому что, ну как там, короче, голоса слишком не было. Что хотел сказать, пиздата игра проведена была достаточно долго. Сколько у нас там серии по-моему, 20 получилось игре хайфлайф Life. прихождение понравилось. И народ там подписывайтесь, лайки, ставьте. На канале будут выходить еще другие видео по VR и не только. Вот. Всех люблю, целую, до встречи!